Всем привет, меня зовут Лиля, я продакт-менеджер бренда Ремехов. Сегодня я покажу вам нашу новинку, настенный диспенсер Шпигель. Диспенсер избавит вас от лишних бутылочек, занимающих пространство. В диспенсере два отделения, каждая объемом 380 мл, он отлично подходит для различных моющих средств, шампуня, гелий, мыла и даже дезинфицирующих средств. Через прозрачное окошко можно удобно смотреть, сколько средства еще осталось и когда надо его заполнить. Для удобства в комплекте предусмотрено 8 наклеек с названиями разных видов моющих средств. Цвет хром гармонично сочетается со смесителями и прочими деталями в вашей ванны и на кухне. Важный для многих фактор сверлить стену не обязательно. Для фиксации диспенсера предусмотрено два варианта крепления. Диспенсер «Шпигель» дополнил линейку уже имеющихся диспенсеров «Трио и Дуэт», представленных в сером и белом цветах. Диспенсеры «Ремехов» поставляются в красивых подарочных упаковках. Вместе с диспенсером вы получите также монтажный комплект.